Достаю кефир из морозилки. У меня абсолютно замороженный. Убираю пакет. Готовила здесь конструкцию. Мисочка, дуршлаг. И плотная ткань. У меня ХПшка. Выкладываю сюда кефир из двух пакетов. Накрываю. Как раз таки сейчас очень жарко. И у меня это все быстренько растает. И оставляю. Периодически буду проверять и а, разламывать на меньшие кусочки. Прошло больше двух часов. Оно немножко вот подтаивает, подтаивает. Сейчас покажу. Вот эта вся уже тряпочка мокрая. И внизу вон сколько сыворотки отделилось. Сейчас ставлю наверх какой-нибудь гнет, баночку, чтобы это все прижать и хорошенько отсадить сыворотку. Уже прошло достаточно времени. Сыворотку не могу показать. Утром уже готовила на ней блины детям. Сейчас покажу, сколько же получилось у меня вот этой творожной массы кефирной. Еще можно немножечко отжать. Сейчас взвесим творожок. Вот. У меня есть такая же тарелочка, я затариваю весы. Получается 408 грамм. То есть из двух пакетов кефира получилось 408 грамм творожной массы. Очень сильно напоминает творожный сыр. И по консистенции вообще очень-очень классный. На вкус очень нежный. И можно сюда добавлять, как делать закуски, как салаты. Можно просто кушать ложкой. Я сейчас из этой массы буду готовить крем для торта. Я возьму 200 грамм жирных сливок. 150 грамм клубники. 2 столовые ложки сахарной пудры. В сливки я добавила две столовые ложки сахарной пудры. Вы можете добавлять больше-меньше. Это будет влиять лишь на сладость ну и на вкус крема. В сливки взбила. Добавляю сюда кефирную отвешенную массу. Крем очень нежный. Его можно оставить таким. Но так как сезон клубники... Клубнику необходимо куда-то применить. Поэтому я добавляю сюда пюре клубники. У меня уже есть клубничный бисквит, который я готовила в одном из предыдущих видео. Ссылочка у вас появится на экране. И собираю торт. Корж крем, корж крем. Вот так себя крем ведет при сборке торта. В принципе, ничего не течет. Но, естественно, необходимо будет затем покрыть ганашем и дальше оформить торт. Что? Это Это она. Сверху можно залить глазурью, украсить ягодкой. И, в принципе, его уже Ама, можно кушать. Но украшать я буду торт в следующем видео. Так что, кому Ама, рецепт крема понравился, был полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Всем вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.